Повесть Людмилы Шторг. Разгул страстей или Дорога к счастью Читает Любовь Шпика. Глава шестая. Чита воробьевых обратилась к Богу, когда им было уже за тридцать. Они имели одну дочь. И за время совместной жизни несколько раз их брак был на грани развода. Галина любила красиво одеваться и веселой вечеринки. Она всегда и во всем старалась быть первой, и поэтому своих подруг не могла всерьез назвать подругами, так как они всегда были конкурентками. Сергей тоже любил веселые вечеринки, на одной из которых они и познакомились, и нередко приходил после них изрядно на веселе. Сначала Галине это даже нравилось, поскольку она сама бывала там. Но когда пришло время родиться Марии, ей все чаще приходилось оставаться дома, и потому отсутствие мужа перестало казаться нормой. Его измены и частое возлияние послужили причиной скандалов и попыток развестись. Но Сергей любил родившуюся Марийку и спустя некоторое время снова возвращался к Галине, обещая, что все будет иначе. Но иначе бывало недолго. Постепенно все начиналось сначала. До восьми лет Мария нередко слышала, как ссорились родители, упрекая друг друга во всех реальных и мнимых грехах. Но в одно из воскресений Сергея пригласили в церковь. Пригласила случайно прохожая, приятная молодая девушка. Сергей не стал объяснять жене причину своего решения, сходить и посмотреть, чтобы она не ревновала. Он просто сказал, что сегодня сходит в церковь. Жена очень удивилась, но не возражала, надеясь, что в церкви мужу расскажут, что пить и смотреть на чужих женщин нельзя. Но прошла одна неделя, затем другая, а Сергей ходил не только в воскресенье в церковь, но и среди недели на чью-то квартиру, где, по его словам, проходило изучение Библии. Галина встревожилась не на шутку. Зная своего мужа, она считала, что не Библия влечет его в кружок изучения Писания, что там есть какая-то девушка или женщина, благосклонность которой он решил завоевать. И в конце концов она объявила мужу. «Сегодня я пойду с тобой на кружок». «Зачем?» Немного растерялся Сергей. «Как зачем?» Глаза Галины сверкнули. «Изучать Библию, как и ты». Смысл ее фразы был более, чем прозрачен. Сергей обиделся. «Значит, ты мне не доверяешь?» «А разве ты мне давал хоть один повод доверять тебе?» Подняла брови Галина. «Я просто хочу посмотреть, насколько ты был честен, когда обещал в последний раз, что больше не будешь мне изменять. Если ты начал смотреть на сектанток, значит, ты пал настолько низко, что я ни дня с тобой не буду жить». «Но что ты завелась?» – возмутился Сергей. «Пойдем, посмотришь, послушаешь. Может быть, и тебе будет полезно. Хотя вряд ли тебя это заинтересует». «Об этом только мне судить», – резко и обиженно оборвала его жена. «Что меня заинтересует, а что нет?» Она взяла дочь и пошла с мужем. Войдя в дом, где собиралась группа, Галина напряженно и ревниво разглядывала всех женщин, которые могли оказаться потенциальными соперницами. Знакомясь, она не старалась запомнить имена, так как была уверена, что не задержится в этом обществе. Но через полчаса общения Галина уже забыла о ревности, о женщинах и мужчинах, слишком удивленная прочитанными словами. Все по очереди читали Библию вслух, по нескольким маленьким абзацам, которые были связаны одной темой или одним событием, затем обсуждали прочитанные. Когда дошла очередь до Галины, она хотела отказаться, но руководитель, спокойный и доброжелательный пожилой мужчина улыбнулся. «Не переживайте, у нас все по очереди читают, и не только для вас этот текст новый, но и для многих присутствующих». «А что? «Разве здесь не все верующие?» – невольно оглянулась Галина. «Большая часть из этой группы – те, кто только начал изучать Библию», – ответил руководитель кружка, оказавшийся и хозяином дома. Галина начала читать, показывая всем своим видом, что умеет читать красиво и понятно для всех, поскольку перед ней читала женщина, которая многие слова сминала, а некоторые, бывшие для нее новыми, читала чуть не по слогам. Но во второй половине отрывка речь Галины стала тише и невнятнее. Теперь все следили не только потому, что каждый держал перед собой Библию, а потому, что не все из прочитанного было полностью понятно. Это была 18 глава Евангелия от Матфея, и Галина читала отрывок, где говорится о том, что Царство Небесное подобно Царю, который захочет сосчитаться с рабами своими.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 Когда Галина дошла до места, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешений его. В горле запершила, и она остановилась. Казалось, никакая сила не заставит ее произнести этот текст. Тогда женщина, сидевшая рядом, делая вид, что так и было задумано, продолжила чтение до конца. Наступила пауза. Все предались размышлению. Затем та женщина, как бы думая вслух, сказала, «Как все-таки здорово, что Бог учит нас прощать от сердца и всегда». «Да», — поддержала несколько голосов, и началось обсуждение прочитанного отрывка. Галина молчала. Она вдруг поняла, что ни разу, принимая мужа обратно, все-таки не прощала его, стараясь не помнить обид, Который сама нанесла ему. Ей вдруг стало ясно, почему Сергею тяжело находиться вечерами дома, почему он ищет предлога, чтобы уйти и вернуться как можно позже. Галина каждым движением, каждым словом подчеркивала свое превосходство над ним и постоянно помнила все обиды до одной. Она вдруг поняла, что похожа на этого раба, о котором только что читала всем, и к горлу подступил комок. Галина была удивлена, что ей вдруг стало жалко себя за то, что она может навлечь на свою голову беду, если не простит мужа. А простить казалось просто невозможным. Она даже не представляла свою жизнь иначе, не представляла, о чем они будут разговаривать, как она будет относиться к нему, если обида уйдет. Ведь с момента, когда они стали встречаться, между ними всегда стояла вина Сергея, так как Галина пыталась во всем найти его вину, чтобы манипулировать им. Поэтому невозможно было представить, что будет, если она вдруг простит. Тогда ей придется меняться и очень во многом. А женщина не была готова к этому. Однако оставаться без прощения Бога было еще страшнее. Галина, Едва досидела до конца занятия и ушла совершенно подавленная. Вечером в втайне от мужа она всплакнула над своей тяжелой судьбой, а с утра снова закатила ему скандал за то, что он не отвел дочку в школу. Сергей не выдержал. «Ты уже совсем не на голову села, надоело все! У тебя сегодня выходной, и ты могла бы отвести ее!» «Я и так с утра уже завтрак приготовил и обед себе на работу сам приготовил. Где ты видела, чтобы мужики себе на работу обед сами варили?» – вспылил Сергей. «Мужики, которым жены варят, не гуляют по бабам, а ты просто эгоист. Мог бы приготовить хоть немного больше, чтобы мне не пришлось возиться еще раз?» Бросила Галина, и вдруг ясно увидела, словно кто-то невидимый, показывала ей стороны, почему она не хочет и не может простить мужа. Если он не будет виноват перед ней, тогда ей придется стать такой женой, какой ее старалась воспитать мать. А Галина не хотела быть такой. Ведь намного удобнее быть избалованной и вечно обиженной дамой, за которой ухаживали вечно виноватый перед ней муж, а теперь уже и дочь. Она не видела другого способа заставить их бегать вокруг себя и исполнять ее прихоти. На следующей неделе она не пошла на кружок изучения Библии и через неделю тоже. Женщина боялась прочитать еще что-нибудь похуже ей попавшегося. Но прочитанное место не давало ей спать. Галина видела, что Сергей с каждым разом все больше и больше стремится в церковь и на кружок. Но теперь уже не очень возражала, так как он приходил оттуда какой-то просветленный и подобревший. Муж все реже возмущался, что она злоупотребляет его заботой, но иногда, теперь уже мягко, напоминал жене о ее обязанностях, объясняя это тем, что он не сможет заработать достаточно денег, если будет полностью вести домашнее хозяйство, и она вынуждена была признать это правдой. К тому же он перестал пить, а также интересоваться вечеринками, на которые у него просто не оставалось времени. С вечеринок он обычно возвращался за полночь, а сообщение верующих точно в 15 минут 9 в рабочие дни и в половине восьмого воскресенья. И Галина не знала точно, когда он придет, добавляя к назначенному часу время на дорогу домой. Такой расклад ее устраивал больше. Шли дни, но женщина не сумела забыть прочитанный текст. Напротив, теперь в доме появилась Библия, которую муж купил в магазине христианской литературы, и она смогла найти это место, когда была одна дома. Прочитав еще раз, Галина простонала. «Зачем я пошла в это ужасное место? Что мне спокойно не жилось?» Но Библию не закрыла. Вновь и вновь, перечитывая текст, Словно доставляя себе боль, она находила в этом удовольствие, не понимая мотивов своего поведения. И только Бог, как опытный хирург, знал, что эту ядовитую занозу нужно извлечь, чтобы живая душа начала выздоравливать. Поэтому он и возвращал мысли женщины к прочитанному тексту, способному помочь ей». Глава 7. Прошло время, прежде чем Галина стала искренне плакать над тем же текстом, но теперь уже не от жалости к себе, а в раскаянии, что не хотела простить мужа, что не была хорошей женой. Сергей не знал, что происходило в сердце его жены. Он рвался в церковь и кружок изучения Библии, потому что впервые в жизни услышал, что Бог прощает покаявшегося грешника и уже никогда не вспоминает его прежних грехов. Впервые он почувствовал себя любимым и нужным кому-то, и этот великий кто-то был самим Богом. Сергей жадно впитывал весть о спасении, о том, что Бог приготовил вечность тем, кто поверил в него и принял его жертву. Прошло немного времени, и он покаялся перед Богом, вполне приняв его прощение. От радости мужчине хотелось петь и поделиться этой радостью со всеми, но жена встретила его так, что рот его мгновенно закрылся. Сергей не сказал дома ничего. Прошло больше полугода, когда в один из вечеров Галина, напряженная, как натянутая струна, сказала, что хотела бы поговорить. Сергей привык к бесконечным разборкам и упрекам и потому сдержанно спросил, «Что ты хотела сказать?» «Я... я хотела попросить у тебя прощения, что за все годы не была для тебя хорошей женой и хорошей матерью для Марии. Я вела себя очень плохо и не прощала тебе ни малейшей твоей провинности, стараясь не замечать, как много боли и огорчения приносила тебе. Сергей словно окаменел. Он мог ожидать чего угодно, но не этого. Неужели это его жена? Затем он привлек ее к себе и прошептался слезами. Это я виноват перед тобой. Я действительно всегда старался убежать из дома, и я изменял, бросая тебя с ребенком. И я так хотел еще раз попросить у тебя прощения после того, как Бог простил меня. Но ты была такой неприступной. Ты сказал, что Бог простил тебя? Не поняла Галина. Да, я покаялся перед Ним, и Он все мне простил, — ответил Сергей. Я тоже очень хочу, чтобы не только ты, но и Бог меня простил, — проговорила она. Ты можешь сказать ему все, что чувствуешь, и он простит тебя. Сергей говорил, сам не веря, что жена может послушаться его совета. Ему казалось, что такого не бывает. Но Галина спросила, «А что я должна сделать, чтобы Бог услышал меня?» «Помнишь, как молились на кружке?» — спросил Сергей. «Нет, мне было не до молитв», — покачала головой Галина. Тогда давай я помолюсь слух, а потом ты. Бог любит слушать людей, и Ему все равно, как ты говоришь, ведь Он знает сердце. Они помолились по очереди, и этот день стал первым днем их совместной новой жизни. Вскоре Галина помолилась в церкви о том, чтобы Бог укрепил ее в решении следовать за Иисусом. Теперь они с семьей посещали церковь и группы изучения Библии. Их семейная жизнь стала строиться по библейским принципам, и они увидели яркую разницу в той атмосфере, которая теперь царила в доме. Теперь здесь часто слышался смех или тихое пение себе под нос. Они чаще стали улыбаться, нередко, прячась от дочери, целовались, как в юности. Шло время. Однажды вечером, когда Мария уже спала, Галина спросила у мужа. «А как ты смотришь на то, чтобы у нас был еще один малыш?» «Я?» – обрадовался Сергей. «Очень положительно. Ты же знаешь, я давно хотел сына». «Это ты всегда была против». «Я боялась развода», – призналась Галина. «Боялась, что мне придется поднимать детей одной». Одну Марийку я не боялась растить, но двоих было страшно. А теперь я посмотрела на верующих. У многих из них большие семьи, и мне почему-то тоже захотелось большую семью. «Большую семью?» – удивился муж. «А ты оцениваешь степень трудностей и проблем? Ведь тебе носить под сердцем, рожать и заботиться о малышах». «Дальше я всегда готов помогать». Но первое время все равно основная нагрузка будет на тебе. К тому же мне придется больше работать, чтобы прокормить большую семью». «Мне кажется, я правильно оцениваю», — ответила жена. «Если дети — это подарок от Бога, и если Бог обещал позаботиться о каждом из нас, значит, Он не оставит. А работы я уже не боюсь. Мне кажется, что я горы легко сверну». «Но скажешь ли ты то же самое после трех-четырех детей?» Засомневался Сергей. «Знаешь, я рада, что Бог обычно дает детей по одному, и не очень часто, так что у людей обычно хватает времени, чтобы подумать, смогут ли они принять следующего», — рассмеялась Галина. «Да, я и забыл об этом», — тоже смехом ответил Сергей. «Ну что ж, я согласен». Но если тебе станет очень трудно, обещай, что скажешь. Обещаю, ответила Галина. И я тоже скажу, если мне покажется трудным поднимать большую семью, добавил Сергей. Хотя дом нам придется менять не скоро. Наш сможет армию вместить. Весело заключил он, довольный тем, что как мужчина сумел построить дом, рассчитанный на большую семью, чем имел и что теперь ему не придется перестраивать его, даже когда изменились их планы. Шли годы, семья Воробьевых действительно пополнилась сначала одним мальчиком, затем двоняшками-девочками. Через два года после двойни родился еще один мальчик. Галине пришлось уйти с работы, чтобы оставаться с детьми дома. Первая любовь к Богу, которая покрывала все и горы трудностей становились равниной. Со временем немного угасла, превратившись скорее в привычку быть верующей, читать Библию и молиться. Прежде Галина не замечала, что в благодати, в которой она жила вначале, нет места человеческому «я», его гордости. «Разве веточка, передающая сок от лозы к плодам, может считать плоды своими?» Она лишь может ответить, что лоза вырастила плоды, и она лишь росла на этой лозе и отдавала не свой сок, а тот, что брала от лозы. Но на такое положение может согласиться только тот, кто любит лозу до да самозабвения. А если любовь угасает, тогда человеку хочется показать другим, а иногда и Богу, плоды своего труда. Раньше до покаяния Калина всегда старалась быть первой во всем. Поэтому и на работе она всегда оказывалась на доске почета. Теперь же, когда забота о детях занимала почти все время, то все чаще стала приходить мысль, что ее труд неблагодарен, его не видит никто. Когда в ней горела первая любовь к Богу, Галина помогала в церкви, как могла, но она легко и просто оценивала, где и в какой мере должна применить свои силы в церкви. А когда сделать незаметную работу дома или помочь нуждающимся, если этого никто не увидит? Однако теперь она все чаще оглядывалась на людей, стараясь во всем заслужить их похвалу. Галина стала примерной прихожанкой, не пропускающей ни одного собрания. Она также брала много различных поручений руководства церкви и всегда выполняла их на отлично. Сергей иногда говорил жене, что она стала какой-то более холодной, но она уже не слышала его. Напротив, Галина все чаще напоминала мужу о том, что по времени, которое прошло после покаяния, и по знанию Библии он мог бы уже стать проповедником, и укоряла его, что Сергей не рвется проповедовать. Вначале он слабо сопротивлялся, убеждая жену, что не его это дело, стоять за кафедрой и учить других, что ему больше радости доставляет, как Аркадию Петровичу, вести кружки изучения Библии на дому для неверующих или для тех, кто только начал ходить в церковь. Но Галина уже давно выяснила, что руководители церкви не очень жалуют Аркадия Петровича, считая, что он занимается несерьезным делом, и резко воспротивилась. «Неужели ты считаешь, что проводить кружки в нашем доме возможно?» — жестко спросила она. — У нас маленькие дети, и толпа людей дома, как у Аркадия Петровича, для нас неприемлемо. К тому же Владимир Вольфович недоволен тем, как он проводит эти общения, — закончила она. — Но мы пришли к Богу через его дом, через его общение, — возразил Сергей. — Ты знаешь, Бог привел нас к себе, и если бы не через его дом, то любым другим путем он нашел бы нас. Парировала Галина, не замечая, как сильно в этот момент напоминала ту старую Галину, с которой так трудно было жить. Сергей Павлович сопротивлялся как мог. Но капля камень точит. И он стал все реже общаться с Аркадием Петровичем. Тот иногда мудрым, грустным, но все понимающим взглядом провожал его в церкви, понимая, что стал для своих духовных детей недостаточно святым, чтобы они продолжали общаться с Ним. Но привыкнув к послушанию Богу больше, чем послушанию всем людям вместе, взятым, он радовался в глубине души, что эта семья все же общается с Богом. Значит, он выполнил ту заботу, на которую Бог его поставил. А в дальнейшем Бог сам будет воспитывать а возможно и наказывать своих детей, но уже не бросит их. И Аркадий Петрович молился, чтобы Бог воспитывал их милостью, а не строгостью, если только это возможно. Через некоторое время Сергей Павлович действительно вышел за кафедру. Его проповеди не были плохими, ведь над каждой из них он очень много работал. Сергей много учился и слушал знаменитых проповедников. Он приобрел умение говорить интересно и увлекательно. Только не мог понять, почему после его проповеди, когда он приглашал к молитве, все молчали. Никто не молился вслух. Даже после речи начинающихся молодых проповедников, которые от волнения едва могли связать несколько слов, молились многие. Но не после его проповеди. Он научился учить людей – но все меньше учился сам. В глубине души Сергей Павлович чувствовал, что тесное общение вокруг Библии способно было научить его самого больше, чем скрупулезная подготовка к проповеди. Да и он мог бы больше доброго и светлого дать людям в прошлом общении. Но он старался заглушить это чувство в душе, чтобы избежать неприятных разговоров с супругой. Со временем Сергей Павлович тоже научился наставлять других, вошел в роль правильного верующего, стараясь вести себя безупречно, не замечая того, что люди все меньше искали общение с ним. Ведь человек не может быть безупречным, как бы ни старался, и эта безупречность была лишь упорным нежеланием признавать свои ошибки и отказом учиться снисходить к ошибкам окружающих. Ведь, как сказал мудрец, истинные святые – никогда не забывали о своей греховности. Чем ближе человек позволяет Богу поднять себя к нему, тем больше видит он свои недостатки и грехи, смиряясь пред Господом и людьми, учась любить и принимать людей такими, какие они есть, помогая им раскрывать самое лучшее в своих душах. Проводя время в общении с Богом, Любви и Света, человек проникается любовью и светом все меньше думая о себе и о том, как он выглядит перед себе подобными. Но если он без живого общения, любви с Творцом, читая Библию как свод правил, старается соответствовать своему представлению о правильном христианине, то становится все более придирчивым к людям и более холодным сердцем. Жизнь такого человека становится тяжелой и безрадостной, и общение с ним приносит людям только то, что он имеет, холодные требования правильной жизни и стремление к тем правилам, которые он сам не слишком жалует в глубине души. Но гордое «я» не может отказаться без боя от того, чего оно добилось – иллюзорного утверждения, что человек угодил Богу. Иногда Галине Николаевне казалось, что не все в ее жизни правильно, но женщина сразу выставляла море доводов, говорящих в ее пользу и доказывающих, что в ее семье все в порядке. И один из них звучал как упрек некоторым семьям христиан. Бывало, ей как матери большого семейства и правильной христианки поручали провести сестринское собрание. Она вещала молодым женам и матерям. «Если вы хотите, чтобы все ваши дети были верующими, просто необходимо, чтобы они вместе с вами всегда были в Доме Божьем, чтобы дети с молоком матери впитывали Слово Божье» и вы должны смотреть за ними на собрание, чтобы они сидели тихо и слушали проповеди». На что одна из молодых матерей не смело возразила. «Но мой сын такой непоседа, он устает уже после 15 минут проповеди, и тогда мы уходим с ним в детскую комнату и вместе читаем Библию в картинках, или они с детьми играют. Неужели это плохо?» «Конечно, плохо!» – строго возразила Галина Николаевна. «Если ваш ребенок с детства не приучен к дисциплине, вряд ли он будет хорошим христианином». Женщина расстроенно опустила голову, но в этот момент без приглашения поднялась пожилая женщина, мать руководителя церковного хора, и успокоила молодую маму. «Ваш подвижный ребенок будет вам благословением, если вы научите его любить Бога и любить людей». Спокойно, но твердо сказала она. Спокойные дети не всегда бывают хорошими, и беспокойные – неплохие. Я уверена, если вы послушаетесь вашего сердца, будете сами любить Бога и чутко следовать Его повелениям, Бог воспитает и вас, и вашего Сына на радость нам всем. Мой Гена был большим непоседой, он такими остался, и спустя годы мне кажется, что это хорошо». Все облегченно рассмеялись, понимая, о ком говорила пожилая женщина. Все в церкви любили непоседу и всегда зажигательного Геннадия. А Галина Николаевна оскорбилась не на шутку. Но никто в мире не смог бы заставить ее признаться в этом, так как она прекрасно знала, что верующие не обижаются. А если так, она не обиделась. Бывает, потеряв первую любовь, Люди в церкви легко становятся настолько искренними лицемерами, что даже сами не могут понять, где их истинные чувства, а где поддельные под правильное представление об истинном христианине. И только время и Бог могут отделить в одном гнезде мертвого птенца от живых. Несмотря на все, Галина Николаевна все же любила Бога и не хотела жить без Него. Только теперь ее любовь была не настолько сильна, чтобы заставить ее отказаться от своего «я», выращенного за годы. Нередко дьявол приходит к нам в самых правильных и обаятельных масках, и против детей Божьих он ополчается особенно, так как потерял власть над их вечной жизнью, не сумев погубить. Оттого он и бесится, стараясь, если не свернуть с пути, так хотя бы земную их жизнь испортить. Глава 8 По мере отдаления семейной пары от реального и живого общения с живым Богом, их связь, нарушаясь, перерастала в противостояние. Нет, они не противились Богу, но научились стоять перед Ним и демонстрировать свое послушание Его воле и Его правилам, вместо того, чтобы прилепиться к Господу всей душой и брать от Него все силы для жизни и все представления о том, что истинно, а что ложно, что ценно, а что лишнее. Ведь при такой связи человек лишь сердцем чувствует близость Бога, но демонстрировать свои добродетели не перед кем, так как все, что человек имеет, принадлежит Богу. Верующий — лишь слабый проводник всей неповторимой любви Божией, который в силу немощи своей может передать лишь крохи из того, что получает от Бога в тесном общении. Он всегда видит, насколько неизмеримо больше живой воды стоит у истоков его души и как мало доходит до остальных людей, так как его сердце слишком мало, чтобы пропустить все, что он получает». Утеряв связь в каждом дне и мгновении, супруги обрекли себя на попытке своими силами подражать Богу. Эти попытки со стороны воспринимались совсем неприглядными, и лишь в особые мгновения озарения супруги становились такими, кем сотворил их Бог, проводниками Его любви. и Эти мгновения воспринимались как чудесные праздники. Одним из таких редких мгновений была встреча с Артуром, когда не случайность, а всевидящий, и всезнающий Бог столкнул их на жизненном пути и ждал, чтобы его дети, как члены его тела, проявили внимание и заботу к тому, кому он желал донести свою любовь. Это был не первый случай, когда они помогали нуждающимся, но на удивление каждый член семьи почувствовал что-то особенное в этой ситуации. Ведь сам Бог трудился сейчас в жизни Артура, и семья смогла присоединиться к нему в его труде, ощутив яркое присутствие неземной, но такой знакомой руки. Они еще не знали, но чувствовали, что их небольшое доброе дело станет для Артура событием, перевернувшим все его существование. Но из жизни их семьи также предстояли большие испытания, поскольку Бог, прикасаясь своей могущественной творческой рукой, изменяет жизнь людей, как тех, над кем трудится, так и тех, через кого он совершает свой труд. Проводив гостя, Сергей Павлович удивленно покачал головой. «Тебе не кажется, что эта встреча не только странная, но и какая-то особенная?» «Не знаю, может быть». «Но мне кажется, мы неправильно сделали, что не засвидетельствовали ему о Боге», ответила Галина Николаевна. «Кто знает?» – немного загадочно ответил муж. «Что ты имеешь в виду?» – не поняла Галина. «Почему-то мне кажется, что сейчас достаточно Тимошкиного свидетельства», объяснил Сергей. «А мне почему-то кажется, что мы видим этого человека не в последний раз» вздохнула Галина Николаевна. «И почему-то я не рада этой мысли». «Он тебе так сильно не понравился?» удивился Сергей, зная, что его жену невозможно что-либо заставить сделать без ее желания. «Не то, чтобы не понравился, но мне почему-то тревожно при мысли, что мы можем столкнуться с ним еще когда-нибудь». «О, женщины и их предчувствия!» Деланно восторженно воскликнул Сергей Павлович а затем добавил уже спокойно и серьезно. Посмотрим. Жизнь покажет. Дети в семье Воробьевых очень странно и ярко делились на две части – до и после покаяния родителей. От христианских детей по умолчанию требовались большая покорность и большее количество различных добродетелей. Считалось, что они с молоком матери впитали множество христианских добродетелей, которые должны были сейчас проявляться. И всякое проявление иных качеств строго наказывалось. Мария же по умолчанию выпадала из этого списка, так как до семи лет воспитывалась в неверующей семье, ни слова не слыша о Боге. Поэтому всякий раз, когда младших ругали или наказывали за недолжное поведение в церкви, в случае, если те пытались оправдаться, говоря, что Мария делала то же самое, Мать строго отвечала, «Вы знаете, что Мария совсем другое. Она родилась тогда, когда мы понятия не имели, что Бог есть. Да и потом мы противились Богу, и она росла в этом. Она идет к Богу, как все язычники. Но вы рождены тогда, когда Бог причислил нас к избранному народу, и вы должны соответствовать». Никто из детей не решался спрашивать, чему они должны соответствовать и как это сделать, так как тон матери в эти моменты не предвещал ничего хорошего, и потому каждый сам придумал для себя, как и чему они должны соответствовать. Каждый сам для себя определял также значение этого сложного слова. В общем, было одно – на Марию остальные дети обижались, так как ей позволялось то, что им было запрещено – Мария же, напротив, нередко плакала в постели от того, что оказалась самой недостойной из всех детей, несмотря на все ее старания. Время своего появления на свет она не могла изменить, а значит, и своей судьбы, как ей казалось. Поэтому при всяком упоминании о христианских детях она тихо опускала голову, нередко от души желая, чтобы строгое воспитание относилось к ней в той же мере, как и к остальным. И все же девушка была глубоко уверена, что родители любят ее, и эта уверенность жила в ее душе даже глубже, чем она предполагала. Со временем девушке еще предстояло проверить глубину этой уверенности в любви близких. Павла же, все эти ограничения и упоминания об избранном народе доводили до бешенства, но он не мог высказывать своих чувств так как за недостойное поведение или за недолжные чувства родители строго наказывали, особенно мать. В его жизни было лишь одно место, где он говорил и делал все, что ему вздумается – двор соседа Ильяса. Родители были недовольны их дружбой с раннего детства, но не очень возражали, так как были уверены, что ничто недоброе не пристанет к ребенку верующих родителей – поскольку его охраняет сам Бог. И всякий раз, когда они видели плохое влияние Ильяса на их сына, то наказывали Павлика тем, что некоторое время не позволяли мальчикам общаться, делая таким образом это общение еще более желанным для сына. И Павлик скоро усвоил некоторые уловки и способы поведения, чтобы скорее добиться вольной жизни». Ильяс был единственным сыном у родителей, избалованным и эгоистичным. Будучи намного старше Павлика, он держал приятеля на побегушках, но парнишка был согласен на это, поскольку впервые его посылали делать то, что он и сам был не прочь попробовать, а к физическому труду его приучили с детства. В семье он постоянно заботился о младших, делал уйму домашней работы и помочь в чем-либо другому ему было несложно. Нередко, бывая в доме у соседей, Павлик наблюдал за их жизнью и невольно сравнивал. Семья Ильяса при всех преимуществах вседозволенности иногда пугала мальчика, и он ни за что на свете не захотел бы жить в ней всегда. Однажды, зайдя на часок к другу, Павлик стал невольным свидетелем семейной ссоры, разгоревшейся Судя по признакам, уже давно. ⁇ Я что? ⁇ Бесплатная домработница ⁇ кричала мать Ильяса. ⁇ Я делаю для тебя все, а ты даже не напрягаешься, чтобы больше зарабатывать ⁇ Сын приносит в дом больше денег, чем ты. Павлику было известно, как зарабатывает Ильяс. И он был очень удивлен, что Ильяс не прячет эти деньги от матери. Ведь Павлик тратил те немногие копейки, которые иногда давал ему Ильяс за помощь, только в Тане, чтобы никто не догадался, что у него есть даже одна копейка таких денег. Ильяс придумал, что доброе и открытое лицо младшего друга – прекрасная реклама. Он должен был приглашать поиграть кого-нибудь из ребят, у кого обычно водились деньги, за школу, там на них. Случайно нападала страшная банда старшеклассников и отнимала деньги. Но Павлик, как выходец из большой семьи, никогда не имел с собой денег в такие моменты, так что попадал незадачливый товарищ, а Павлик отделывался легким испугом. Были и другие способы добыть деньги. Ильяс был неутомимым генератором прекрасных идей на эту тему. А Павлик с его честным и открытым лицом всегда выходил сухим из воды. Как ребята, так и взрослые всегда были уверены, что он такая же жертва злой банды. «А твоя мама знает, что ли, про наши дела?» – шепотом спросил Павел Ильяса. «Нет, не знает. А она и не спрашивает, где деньги беру» также шепотом ответил Ильяс для нее главное чтобы я приносил деньги а остальное ее не интересует вот это да поразился Павел наши все до копейки высчитывают представляю если бы меня выкупили мне бы мало не показалось а ты издрифил как всегда поддел Ильяс ты тоже не рвешься, чтобы участковый о наших делах узнал. Что, тоже сдрефил? Не остался в долгу Павел. Ильяс вспылил. Ты чего нарываешься? Я не нарываюсь, просто кому нужны неприятности. Если бы твоя мать на тебя орала, ты сам не стал бы ей деньги отдавать, ответил Павел. Ребята, шепотом переговариваясь, не прислушивались к крикам взрослых, как вдруг отец Ильяса подошел к нему вплотную. «Ты что, не слышал меня? Где ты деньги берешь?» Ильяс испугался и растерялся одновременно, но после минутного замешательства дерзко ответил. «Зарабатываю!» «Это кто же тебя на работу-то взял?» не унимался отец. «Бандит ты! Вот ты кто! Тюрьма по тебе плачет!» И по матери твоей бестолковой тоже. Она безмозглая и не понимает, кого вырастила. Потаканиями твоим грязным делишком. А ты не лезь в воспитание ребенка. Сам ты безмозглый. Сам не можешь прилично зарабатывать, а права качаешь. Вступилась мать. Павел понял, что скоро окончание скандала ждать не приходится. Испугался, что отец в запальчивости начнет всех дружков Ильяса перебирать, а начнет, скорее всего, с того, кто ближе всех стоит, а потому тихо исчез. Но с этого времени он лучше понимал Ильяса, который никогда не скрывал от матери получку, покупая для нее что-нибудь, чтобы не возмущалась, когда сын приходил под утро. Но почему-то Павлу не хотелось завидовать свободе Ильяса, Ему было приятно, что в родном доме всегда царил покой. Даже когда родители ссорились, они уходили в соседнюю комнату, и лишь тот, кто хотел узнать причину их размолвки, мог услышать их разговор через замочную скважину или летом сесть под раскрытое окно. Но иногда Павел все же завидовал Ильясу, так как его мать всегда стояла горой за своего ребенка. В первый раз, когда его вызвали в школу, Классная руководительница скоро пожалела об этом. Выслушав все претензии, мать Ильяса начала кричать. «Если вы не знаете, как работать с детьми, идите подметать улицы. Мой ребенок дома ведет себя всегда прекрасно. Он выполняет все ваши задания». Но поймите, Ильяс сбивает слабых в классе, бьет и унижает девочек. А в этот раз он отнял деньги на пирожок у мальчика, с которым сидел за партой. Возмущенно возразила учительница. «Этот мальчишка сам предложил моему сыну купить ему пирожок, а потом обвинил, будто бы Ильяс забрал деньги силой. Вы не знаете, что творится в вашем классе. Дети предоставлены сами себе, и вы еще смеете обвинять ребенка, не разобравшись?» кричала обиженная мать. Другие дети также подтвердили, что Ильяс отнял деньги настаивала учительница. «Если ваш сын сейчас творит подобное, что из него вырастет в будущем?» бросила учительница. «Так значит, мой сын для вас никто, а что?» вспылила еще больше мать Ильяса. «Я буду разговаривать с директором о вашем отношении к моему сыну». Она хлопнула дверью и вышла из класса. Бедная учительница осталась стоять растерянной посреди класса не понимая, как из воспитателя превратилась в обвиняемую. Через четверть часа она стояла в кабинете директора и оправдывалась перед разъяренной мамашей и не менее ее растерянным директором. Он привык считать, что Лариса Петровна много лет по праву считалась лучшим преподавателем начальной школы. И вдруг такие обвинения? Скандал кончился лишь тогда, когда мать Ильяса добилась извинений, от обоих, и получила добро на то, чтобы Ильяс сам выбирал, с кем он будет сидеть. Как ни пытались оба педагога убедить мамашу, что это неверный шаг, она не ушла, пока не добилась своего. Прошли годы, и директор уже мечтал избавиться от Ильяса, поскольку мать перекидывала его из класса в класс от одного преподавателя к другому так как все оказывались плохими и неудачниками. Но Ильяс учился, на удивление, неплохо, директор не мог насильно перевести его в другую школу. А когда он впервые предложил это матери, то нарвался на такой скандал, что пожалел о своем неосторожном предложении. Ильяс всегда, по словам матери, выходил жертвой несправедливых обвинений, неправильного педагогического подхода. Поэтому учителя старались не трогать ни Ильяса, ни его мать. Отец его ни разу не приходил в школу, понимая, что оправдывать своего сына не может, а если согласиться с преподавателем, навлечет на себя неуемный гнев жены. Марям Садыковна, мать Ильяса, всегда мечтала быть богатой и независимой, но обычай народа и воспитания мужа, Требующего от нее полного повиновения в доме и безропотного труда не давали ей расправить крылья. Кроме того, она хотела иметь дорогую одежду и украшения, но зарплаты мужа не хватало на ее потребности, и она старалась сэкономить каждую копейку, чтобы потребить деньги на красивые вещи. Иногда во время поездки в автобусе она не оплачивала проезд, и когда в салоне вдруг появлялся контролер, Мария Амсадыковна утверждала, что передала водителю плату, а тот не передал ей билет. Женщина так уверенно убеждала всех окружающих в том, что действительно передала оплату, что все начинали верить ей, включая маленького сына. Но выйдя из автобуса, женщина посмеивалась над тупостью людей, поверивших ей. Когда ей не удавалось доказать, Мария М. Садыковна платила, утверждая, что делает это во второй раз и обвиняла всех в воровстве и моральной нечистоплотности». С тех пор, как женщина вышла замуж, ей всегда приходилось брать посильную работу на дом, она пряла шерсть и вязала на продажу кофты и носки. Родственники в деревне держали большое стадо ангорских коз, шерсть которых Марьям Садыковна обрабатывала и продавала. Заработка хватило бы и на большую семью, но не с такими большими потребностями. Как многим восточным женщинам, Марьям Садыковне нравились крупные золотые украшения каждая из которых стоила намного больше, чем зарплата мужа. В молодости морям не повышала голоса, боясь, что муж бросит ее. Для женщины ее народа это было бы несмываемым позором, но с возрастом она все меньше считалась с родством, будучи уверена, что деньги помогут ей стать независимой от всех условностей. Она искренне верила, что сын, выросший в заботе, обеспечит ей такую же безбедную и беззаботную старость. Она любила повторять, то, что мы даем детям, они вернут нам умноженным. Но единственный сын, с младенчества не знавший ни в чем отказа, был жесток и безразличен к проблемам окружающих. Мать ошибалась, безгранично веря в то что ребенок, получивший безмерную заботу матери, со временем полностью вернет ей ту же заботу и затраченные на его воспитание средства. Ильяс ни о ком не способен был заботиться кроме себя. Однако он уяснил одно: пока сын приносит матери много денег, он будет лучшим сыном на земле и сможет делать все, что ему вздумается. И пользовался этим. С момента, когда Ильяс принес домой больше, чем отец, он стал полноправным руководителем в доме. Слово «отца» перестало значить что-либо. Прошло три года, и отец ушел из семьи к другой женщине. Марям Садыковна закатила скандал на всю родню. И с этого времени многие дома закрылись для ее мужа, который опозорил свою семью. Уже никто не хотел слышать его оправданий. После этого мать Ильяса облегченно вздохнула. Ее детятка, ее сын затмил весь мир для нее, и отец, периодически предпринимающий попытки участвовать в воспитании сына, крайне раздражал ее. Женщина считала, что он слишком строг, даже жесток с их сыном, и просто ничего не понимает в воспитании детей. Она искренне полагала, что главное предназначение мужчины – зарабатывать деньги». А с этим сын прекрасно справлялся, значит, воспитан правильно. С уходом отца из дома Ильяса понесло. Он стал задумывать и проворачивать все более крупные и рискованные дела, не забывая и о своем младшем друге. Но Павел уже не радовался этому вниманию. Он все чаще искал повода, чтобы не участвовать в делах, хотя мелочи на пиво все еще оставались за ним. Мелочами на пиво Ильяс называл ограбление доверчивых девушек и молодых ребят в парке во время танцев. Павел должен был познакомиться и довести жертву до елочек, а дальнейшее делали его друзья, подкидывая ему потом мелочевку на конфетке, как выражался Ильяс. Сам Ильяс не гнушался ничем. Они с друзьями угоняли машины, грабили дома и офисы. Но все эти дела требовали тщательной подготовки, чтобы не попадаться, и потому он не бросал мелочи. В преступном мире уже поговаривали о новом даровании, и к банде примкнуло еще несколько молодых специалистов по шантажу и взлому сейфов. Наконец Ильясу надоело, что Паша остается чистеньким, пора было определяться и начинать работать по-настоящему. Кончай стройте из себя паньку, бросил он Павлу на одной из встреч. Неужели тебя устраивают эти подачки? Ну ты же знаешь, я не могу надолго уходить из дома. Родаки постоянно следят за мной. Ладно, маменькин сынок, не наделай в штанишки, мамочка заметит. Зацепил Ильяс. Мы пойдем тогда, когда ты свободен, и ты это знаешь. Твои родаки будут в церкви на как там у вас называется, членском собрании, а вы должны будете сидеть дома. Вот ты и погуляешь часика два-три. К их возвращению будешь дома, как огурчик. Наше дело не займет больше получаса, иначе поймают на месте. Скорее всего, мы сделаем все минут за десять-пятнадцать. Так что не дрейфь. Павел не нашел, что ответить и пошел на дело. Но он и не предполагал, что Ильяс собирается убить охранника, если тот окажется на месте, а не пойдет на ужин, как предполагалось. После этого дела Павел всерьез испугался, увидел хладнокровную жестокость друга. Теперь он действительно поверил всем его рассказам о храбрых делах, о которых тот нередко с пьяну рассказывал, бровируя своим бесстрашием. Раньше Павел был уверен, что друг преувеличивает. Если до ограбления Павел не очень сильно сопротивлялся, в глубине души наслаждаясь опасными приключениями, возможностью пострелять из настоящего оружия, выезжая с друзьями за город в те редкие часы, когда родители позволяли уйти из дома, то после ограбления офиса стал мучительно искать повода уйти из банды. Он знал, что зашел слишком далеко и знает слишком много, и не мог найти способа остаться в живых после сообщения о своем решении о выходе из банды. Поэтому, пока под различными предлогами увиливая отдел, он умышленно стал дома вести себя хуже, чем раньше, чтобы родители усилили за ним контроль. Чтобы, как обычно, мама крупно поговорила с Ильясом о том, что Паше сейчас запрещено общаться с ним. Это давало передышку от серьезных дел, на которые Ильяс решил теперь чаще брать Павла. Нередко Ильяс рассказывал героические истории о прекрасном компаньоне торговце краденными автомобилями и незаменимом специалисте по выбиванию долгов. По рассказам друга, с ним даже Ильясу немного страшновато было связываться, поскольку у того не было ничего святого, и он не связывал себя никакими принципами и даже воровскими законами. Кличка у компаньона была «Хамелеон», так как он был еще и прекрасным артистом, превосходно исполняющим любую роль, от крупного бизнесмена до скромного работяги, впервые рискнувшего продать машину. Ильяс как-то похвалил Павла, что тот скоро не уступит «Хамелеону» в способности перевоплощаться. И потому советовала совершенствовать свой талант и употреблять для дела. Однажды в день особого благодушия он даже взял Павла на встречу с хамелеоном, когда они передавали продавцу краденную машину. Павел не очень ясно запомнил его черты, так как встречались ночью, но невольно восхищался талантом хамелеона, продавшего эту машину в тот же день на рынке с новыми документами. Тогда Павлу даже показалось, что документы на нее были сделаны заранее, а это значило, что план был разработан намного раньше угона. И чем чаще Павел задумывался о том, что пришло время завязывать, тем больше жалел о том, что согласился знакомиться с компаньонами Ильяса. Кроме Хамелеона, Ильяс представил Павла новому парню, который специализировался на шантаже и вымогательстве. Илья пытался таким образом помочь мальчику найти себя, свое место в банде. Но чем больше знал Павел, тем хуже спал ночами. Глава 9 Утром, когда Артура проводили из дома Воробьевых, Павел по дороге в школу зашел к Ильясу. Ему нужно было сообщить об исчезновении документов, прежде чем Илья спросит. Иначе тот решит, что Павел пытается что-то сделать без него. Это было хуже правды. Школу сегодня можно было опоздать. В конце учебного года учителя не так строги. Тем более, что сегодня уроков не будет, только подготовка к экзаменам. А Павел знал все билеты на зубок. Мама уже дважды проверяла его знания. Для нее было принципиально важно, чтобы ее христианские дети учились только на отлично. Так что никто не заметит его опоздания. Но с Ильясом нельзя опаздывать, если хочешь жить». Павел спокойно вошел во двор, потрепал за ухо крупного добермана, выскочившего из-за угла со свирепым рычанием. Узнав Павла, пес завилял обрубком хвоста. Их связывала давняя дружба, и собака любила Павла больше чем хозяина, так как Павел никогда не бил Рекса, чего нельзя было сказать об Ильясе. Подойдя к открытому окну спальни Ильяса, он увидел спящего друга. Похоже, он опять пришел поздно и явно не в самом кристальном виде. Спиртными напитками друзья не злоупотребляли, но травкой баловались давно. Павел также не раз пробовал курить. Родители ни разу не выкупили его только потому, что не знали, как она действует, и не могли понять, почему их сын выглядит иногда по вечерам несколько странно, но запах алкоголя или табака от него не доносится. Кроме того, сразу после таких встреч с друзьями, он старался быстрее лечь в постель, чтобы не вызвать лишних вопросов. «Ильяс!» – негромко позвал Павел. Друг крепко спал, не подавая признаков жизни. «Ильяс!» – громче позвал Павел. Эффект тот же. Паренек ловко перепрыгнул через подоконник и потрепал друга за плечо. Тот не пошевелился. Когда же Павел потянул плечо Ильяса на себя, тот, как тряпичная кукла, начал сползать с кровати. Павел сильно испугался и, не дав другу упасть, уложил его на кровать. Тело было теплым, но казалось, без признаков жизни. Ладони Павла мгновенно стали влажными. А что, если он умер только что? Тогда Павла точно обвинят в убийстве. Ведь он проник сюда через окно, и один находится здесь. Павел потрогал пульс на руке. Пульс отсутствовал. Он чуть не закричал от ужаса. Ему не было жаль друга который в последнее время все больше напоминал ему большого паука, вцепившегося в него, как в муху, и обволакивающего своими тонкими, но крепкими нитями. В последние дни Павел даже мечтал о том, чтобы кто-нибудь убил Ильяса, но сам не готов был сделать это. В другое время он мечтал бы о том, чтобы Ильяса поймала полиция, но страх быть пойманным вместе с ним – останавливал подобные мысли. Однако Павел совсем не хотел быть обвиненным в смерти друга, каким бы плохим тот не оказался в конечном итоге. Укладывая Ильяса на постель, он заметил несколько пятнышек от шприца на руке товарища. Нога с задравшейся штаниной была в сплошных дорожках, которые говорили о большом стаже наркомана. «Так вот она что!» «Он на иглу подсел!» А заливал-то, заливал, чтобы я, да никогда, только хмыри ширяются. Вот и договорился, — вздохнул Павел, — передозировка, наверное. Он рывком вскочил на подоконник и спрыгнул наружу. Приземлившись, Павел оглянулся в надежде, что двор в это раннее утро будет пуст. Но через мгновение ему пришлось одевать на себя милую улыбку. «Доброе утро, Марьям Садыковна!» «Если ты появился в такую рань, значит, утро не слишком доброе», ответила женщина, направляясь в курятник, где нетерпеливо кудахтали куры. «Ты разбудил Ильяса?» «Нет, он спит, как убитый», честно признался Павел. «Зайду после школы, когда проснется». «Ну что ж, заходи, вряд ли он до обеда проснется. Вчера пришел уже под утро. Вы были вместе?» Женщина явно устала от ночного образа жизни сына, но не рисковала обсуждать это с окружающими. Ведь она много лет твердила окружающим, что ее сын – пример всем детям. «Нет, я вчера дома был, к нам гость пришел. Кроме того, мне позже десяти запрещают выходить, вы же знаете». Честно признался Павел, забыв о том, сколько раз появлялся у соседей после двенадцати, выскальзывая после отбоев окно. Да уж помню, потому и спрашиваю, усмехнула соседка. Что-то ты нервничаешь. Ты точно не был вчера ночью с ребятами? Не натворили ли вы чего-нибудь? Нет, вряд ли, запнулся Павел. Вряд ли они чего-нибудь натворили. Я вчера весь день дома просидел с костем. «Ладно, беги, а то уже опоздал в школу, наверное». Соседка решила первой закончить напряженный разговор, и Павел быстро вышел со двора. Скрывшись от глаз матери друга, Павел снял улыбающуюся маску и уныло побрел вдоль улицы в школу. «Что же теперь будет?» Страшно было даже предположить. Павел немного отличался от остальных людей и потому в трудный момент с обидой вспомнил Бога. «Как же такое могло случиться?» «Я же не виноват! Почему ты допустил эту встречу? Почему именно я пришел первым к нему?» Затем, немного поостыв, Павел вспомнил, что не проверил друга тщательно. И в душе зародилась почти нереальная надежда. «Может быть, он не умер?» «Может быть, просто я неправильно пульс прощупывал от испуга?» Затем Павел вновь мысленно обратился к Богу. Теперь уже с просьбой. «Господи!» Если ты поможешь мне, и Ильяс не умрет, или если меня не обвинят в его смерти, обещаю, что завяжу со всем этим. Ты же знаешь, что я и так хотел, только боялся. Но теперь я намного больше боюсь остаться на этом пути, чем того, что со мной будет. Если я сойду с него, я обещаю, что буду принадлежать тебе и от души служить тебе, если ты мне поможешь». Насколько удивлен Бог, способный выслушать упрек в любых страшных прегрешениях и через минуту терпеливо слушать просьбу о помощи. В школе Павел ни на чем не мог сконцентрироваться. Перед глазами все время вставала картина сползающего с кровати тела и молчащий под пальцами пульс товарища. Он схлопотал бы двойку по алкебре, если бы преподаватель не знал его успехи до сего дня. Но в это утро, когда Павел стоял у доски и не мог решить простейшую задачу, она лишь спросила, «Не болен ли он?» «Да, простите, я чувствую себя неважно», – пробормотал Павел. «Ну так иди домой», – посочувствовала учительница. «Ляг, полежи, выпи лекарства». «Спасибо, я посижу. Выпускные экзамены на носу и тесты», – ответил паренек, – подкупив преподавателя своей сознательностью, но ужасаясь при мысли, что придется идти в дом Ильяса. «Хорошо, я попрошу других учителей, чтобы сегодня тебя не спрашивали. Выздоравливай до экзаменов», – закончила учительница. «Спасибо, я обязательно вылечусь», – пообещал Павел, и вдруг вспомнил, что вся его отличная учеба больше ему не потребуется, если его посадят за убийство. «Вся жизнь будет поломана». Вздохнув, он закончил грустно и неуверенно. «Я постараюсь». Из школы Павел шел совершенно подавленным. Раньше, когда одноклассники дразнили его за детскую внешность или маленький рост, он считал это неприятностями. Но теперь ясно понимал, что это были детские неприятности и детские огорчения. В этот день он осознал, сколько стоят настоящие проблемы. Павел заканчивал 11 класс кандидатом на золотую медаль. Он был самым младшим из класса, и учителя не раз ставили его в пример одноклассникам. Он прекрасно понимал, что заслуга его прекрасной учебы полностью принадлежит родителям, которые отдали его в школу в пять с половиной, и в течение всего времени обучение постоянно помогали ему. Даже сейчас, при подготовке к экзаменам, Галина Николаевна сидела с сыном и гоняла его по билетам, и возможным вопросов теста, которые она через знакомых достала для сына. Но то, что услышат в ближайшем будущем родители и учителя, будет плодом только его стремлений и действий. И пусть он не виновен в смерти друга, все же это итог его собственной жизни. Он шел и оценивал свои личные достижения, сравнивая с тем, что воспитали в нем и чего добились для него родители и учителя, и оценка была совсем не в его пользу. В последнее время, пребывая в опасности, он все чаще прятал голову в песок, убегая от ответственности. Но сегодня что-то изменилось в душе. Не задумываясь, он пошел к дому Ильяса. «Будь что будет! Лучше знать даже страшную правду, чем теряться в догадках», вздохнул про себя Павел. Он, затаив дыхание, подошел к знакомым воротам, во дворе все было тихо. «Неужели мать до сих пор не проверила сына?» – поразился Павел. «Что же тогда проверю я, но теперь уже не через окно». Войдя в дом, парнишка невольно вскрикнул от радости. За столом сидел Ильяс с опущенной головой и едва понимающий, что происходит вокруг. «Ты чего так рад?» – пробурчал Ильяс. «Радуешься, что я заболел?» «Нет, я радуюсь, что ты жив!» – честно признался Павел. С души его действительно свалился камень. Жизнь не закончилась сегодняшним днем, а значит, за остальное можно и побороться. Но, как и многие люди, Павел в мгновение ока забыл все обещания, данные Богу сегодняшним утром. Он действительно хотел выйти из банды, но не собирался менять безбожный стиль жизни. — А что, по-твоему, я должен был сдохнуть? — приподнял голову Ильяс. — Нет, не должен был. Просто я утром не смог тебя разбудить, и мне показалось, что ты не дышал, — ответил Павел. — А, понятно. За свои шкуры испугался, — усмехнулся Ильяс. — Решил, что тебя могут моей смерти обвинить. — Как ты догадался? — удивленно поднял брови Павел. — Да тебя выкупить, чтоб пиво выпить, — махнул рукой Ильяс. — Если ты так же с ментами будешь себя вести, они тебя как семечку расщелкают. Да ладно тебе, мне от тебя нечего скрывать, поэтому и веду себя так. Немного смущенно стал оправдываться паренек. А ты чего утром приходил, небось вляпался куда-нибудь. Илья чувствовал себя отвратительно, и от ранних посетителей ждал только неприятностей. Ну, не совсем так, начал Павел, но потом задумался. Я вляпался, чтобы вас не выдать. Надо же, «Живу рядом с героями, не знал», – съязвил собеседник. «Ему сейчас совсем не хотелось общаться ни с кем, тем более с этим «птенчиком», – как он часто называл Павла за глаза. «Не язви, я правда специально увел этого мужика вчера в парке от вас, но не заметил, как он выследил мой дом», – продолжал паренек. «Я поэтому ту девку и не привел к вам». «А я думал, она тебе приглянулась, и ты решил ее спасти от нас». Зло бросил Ильяс. Да уж, просто там под елками этот мужик, оказывается, лежал, отдыхал. Когда его увидел, быстро вернулся с девками на танцы, а потом бежал. Ты же знаешь, мои не догадывались, что я не на молодежном был. Поэтому мне нужно было вовремя вернуться домой. А мужик, оказывается, меня узнал и за мной до самого дома шел. Павел решил умолчать о факте, что Артур был в его доме и даже ночевал, он просто закончил. А утром он пришел и потребовал документы. «Какие документы? Какой мужик? Я ничего не понял. Голова Ильяса была тяжелой, как камень, тело пробирала мелкая дрожь, его мучила ломка, и она все многограннее заявляла о себе». «Да тот мужик, которого ты по башке стукнул в офисе!» Павел рассказывал сбивчиво, удивляясь непонятливости друга. «Как? Какой еще мужик?» Ильяс вдруг сразу проснулся, и наркотическая ломка на время отступила под натиском более сильных эмоций. Павел коротко рассказал товарищу об утреннем разговоре, документах, которые ему пришлось отдать, и о том, что мужик увидел его, Павла при ограблении. Ильяс не на шутку встревожился. «Может быть, он и меня видел? Он не говорил?» «Нет, не говорил», — честно признался Павел. «Кроме того, мужик проболтался, что они наняли частного детектива. Наверное, расследование заткнулось, а может быть, этой конторе тоже не с руки связываться с ментами. Может, им есть что скрывать от полиции?» «Люблю конторы, которым есть что скрывать от полиции!» Воскликнул собеседник, постепенно вновь впадая в заторможенное состояние. «Они всегда ведут себя правильно, молчаливо. Но тебе сейчас лучше не показываться ни у меня, ни у кого из корешей. За тобой могут следить!» «А ты, щенок, уже два раза ко мне зашел!» Вдруг гневно взорвался Ильяс, словно вымещая на парнишке злость, на отсутствие очередной дозы. Павел попытался оправдаться, что мужик обещал забыть все, если он отдаст документы, но друга не так просто было остановить. Он рявкнул. «Чтобы с сегодняшнего дня забыл дорогу к нам всем, пока все не уляжется. Появишься, сам пришибу, не задумываясь». «Еще не хватало, чтобы ты на нас его вывел. Надеюсь, меня он не видел». Иначе добью его, раз уж он выжил. Илья скромно выругался. Не хочешь ли ты сказать, что этот... Он снова выругался. Охранник тоже выжил и нас запомнил. Охранник выжил, но ничего не видел. Ответил Павел, стараясь защитить охранника от возможного повторного нападения. Задом не видят. Этот ведь тоже задом стоял. Буквально прорычал в злобе Ильяс, а потом взял и развернулся. Мне кажется, он и меня мог увидеть. «Он не говорил ничего про других», – пожал плечами Павел. «Так он и сказал тебе?» – ответил Ильяс и жестко спросил. «Ты все еще здесь?» «Если он еще появится, ты был там один и ничего не знаешь, понял?» «Как ты охранник отюкнул!» Сам придумаешь. Выдашь нас, убью. Понял? Понял, — ответил паренек и ощутил горячий комок в груди, который мешал дышать. Доигрался в казаки-разбойники, — подумал он, — теперь придется до конца играть по их правилам. Домой он шел медленно, глубоко задумавшись. Жизнь скрутилась в жесткую спираль сдавив его и мешая дышать. Когда Павел пробовал жить, как его друзья, он не предполагал, что зайдет так далеко. Тогда казалось, что это просто невозможно, ведь он ребенок верующих родителей. Как часто те напоминали ему, что он призван с детства быть примером для окружающих и светом миру. Иногда отец считал место из Библии. «Но вы, род избранный, царственное священство», Народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Конечно, Павла раздражали завышенные требования, вечная игра на публику родителей и его самого. Ведь жить по принципам Нового Завета, где даже мысли и взгляды играют решающую роль, своими силами просто невозможно, и они часто нарушали эти принципы, не признаваясь в том, не только окружающим, но даже себе. Нередко отец сердился на неправильные поступки детей, ставя себя в пример. «Я же всегда стараюсь жить правильно». Затем память что-то подбрасывала ему и, словно оправдываясь, он добавлял, «Если даже что-то не получается, я всегда исправляю ошибки». Мать действовала более скрытым образом, но от этого суть не менялась. Дети должны были соответствовать какому-то эталону, и бедными они были, если не вписывались в него. Следовало незамедлительное и жесткое наказание, при котором родители приговаривали. Написано «Любишь сына? Не жалей розги!» Чтобы избежать наказания, Павел научился изображать все, что требовалось, поняв уже несколько лет назад, что родителям не очень интересно, что он думает или чувствует. Им важен был результат, а также заслуженная оценка их воспитания в церкви и среди соседей и знакомых. Верующие должны быть примером во всем, часто твердили дома, но даже будучи малышом, он чувствовал, что требования эти невыполнимы. С другой стороны, он нередко слышал, что невыполняющий их не может быть чадом Божьим. И в раннем детстве, когда душа еще не ожесточилась, это приносило Павлу невыносимые страдания, а чувство бесконечной вины перед Богом. Но за все годы он так и не узнал о том пути, в котором эти требования были бы выполнимы. Лишь недавно Павел заметил, что в церкви есть люди, которые не играют, а живут так, как говорят. И если таковые есть, значит существует способ совместить то, что в его сознании не совмещалось. Но это было лишь недавно а игра в «Казаки-разбойники» началась уже немало времени назад. Но Павел все еще называл то, что делал пробами жить как другие. Казалось, эти пробы исчезнут, не оставив следа, при первом же его желании. Но не тут-то было, сейчас его жизнь висела на тонкой ниточке сомнительных надежд и опасной зависимости от жестких людей, когда-то называвшихся его друзьями. Сейчас Павел знал, что стоит им, хоть на миг, усомниться в его молчании и твердом намерении покрывать их дела даже ценой собственной свободы, они убьют его, не задумываясь. Детская игра обернулась жестокой реальностью, и ему стало не на шутку страшно. Глава 10. Водитель отвез Артура домой. Шов все еще кровоточил. И как он не старался, Мария Августовна испугалась за своего второго ребенка. Женщина, причитая, подала лекарство со стаканом воды и предложила вызвать врача. Мария Августовна, если вы вызовете врача, я сбегу во второй раз. Шутливо пригрозил Артур. Лучше позвоните Сергею, пусть приедет срочно, а то я забыл с водителем передать. Скажите, что дело личное и не терпит отлагательства. «Хорошо, я все сделаю, если ты будешь лежать и не станешь выходить на прогулку», быстро согласилась Мария Августовна. В свое исчезновение Артур объяснил тем, что вышел прогуляться, и у него закружилась голова, а потому он решил остаться у знакомых, рядом с домом которых это случилось. История была почти правдива, если не учитывать отягчающих моментов. Но увидев кровь на перевязанной голове, Женщина поняла, что он умышленно не говорит ей всей правды, но большего она не смогла добиться от своего упрямого мальчика. «Мой мальчик», — мягко начала называть его Мария Августовна с недавнего времени, — чем немного смущала молодого мужчину. Но никто в жизни не называл его так, и потому сквозь смущение Артуру все же приятно было слышать это. Женщина позвонила на домашний телефон компаньона Артура, попросив как можно быстрее зайти к нему домой, и уже через четверть часа Сергей стоял у постели больного. «Что это за срочное дело, которое может поднять меня в 9 утра?» Полушутливо, полусерьезно спросил он. «Надеюсь, оно стоит того? Не то я завтра позвоню тебе часа в три ночи, чтобы жизнь медом не казалась. Не думаю, что тебе захочется» улыбнулся Артур, протягивая компаньону папку с документами. «Считаю, лучше будет, если ты к десяти их подготовишь и назначишь встречу с Варнер и К.О. Вот это чудеса!» — невольно просвистнул Сергей. «Ты что, целую ночь обыскивал все тайные тумбочки в городе? Судя по твоему бледному виду и крови на голове, так оно и есть». «Но не все». «Допустим, но те, которые были нужны...» «Обшарил», — отшутился Артур. «Слушай, если бы тебе пропажа этих бумаг была хоть немного выгодна, я подумал бы, что ты причастен к этому ограблению». Невольно воскликнул Сергей и вдруг остановился, словно осмысливая, действительно ли невыгодно Артуру это ограбление. Артур немного грустно улыбнулся, он понимал, что отношения с Сергеем не могут быть слишком доверительными, ведь между ними всегда будет финансовый интерес. Но почему-то молодому человеку вдруг стало грустно, ведь Сергей был его лучшим другом. Отношения, достаточно отстраненные, в которых позволялось недоверие в любом варианте, были лучшими, на что он мог рассчитывать в жизни. А может быть, это были лучшие отношения, которые он мог создать? Мысли мгновения промелькнули в сознании, Артур знал, что сегодня еще вернется к ним, а потому почти легко пошутил. «Деньги, которые вынесли эти бедолаги из офиса, я смог бы взять и без шума, если бы захотел, и ты знаешь об этом. Зачем же свою башку подставлять?» «Что ты говоришь? Я не думал, что ты мог такое сделать. Мы же компаньоны. Ты мне вообще как брат!» Спохватившись, стал убеждать друга Сергея. Но слово было сказано, и его невозможно было вернуть. Сергей видел, что огорчил компаньона, который столько раз показывал ему даже то, что он, директор компании, упускал, и суммы были иногда с четырьмя или пятью нолями в долларах. За все годы Артур ни разу не был уличен в махинациях, хотя даже секретарши пытались делать это. И Сергей вдруг понял, что Артур изменился после травмы, стал более эмоциональным и чувствительным, хоть и пытается скрывать это. Раньше такой намек был бы пропущен как должное. «Ладно, похоже, болезнь он переносит немного тяжелее, чем я думал», – решил Сергей и немного неуклюже, поблагодарив и попрощавшись, покинул спальню. Придя на работу, Сергей быстро подготовил бумаги к подписанию и, позвонив, назначил встречу с клиентом, Теперь ему нередко приходилось заниматься делами самому, так как Максиму он не мог так доверять, как Артуру, а сам не очень удачно вел переговоры. Вот и сейчас, подготовив документы, Сергей тяжело задумался. Клиент был не из легких, к тому же их компания задержала подписание контракта, и теперь приходилось обдумывать, как сохранить сумму контракта прежней. Сергей знал, что директор компании – обязательно начнет торговаться заново, хотя Артур прежде всего обговорил. Но за задержку придется платить, если не придумывать всякую причину. В кабинет осторожно постучали. «Войдите», – машинально ответил Сергей. Вошел детектив, которого наняла компания на поиски документов. «Доброе утро, вы рано сегодня», – начал он. Я хотел бы поговорить с вами по поводу аванса. «Спасибо. Ваши услуги, к счастью, нам уже не нужны», бросил Сергей удивленному мужчине. «Простите за беспокойство. Мы оплатим вам дни, которые вы потратили на нас, по условию контракта». «Но как такое могло случиться?» Глаза детектива округлились. «Я не знаю, но, как видите, документы у меня в руках». Сергей задумался и вдруг поднял глаза на собеседника. «Нет, я оплачу вам еще один рабочий день, если вы сегодня узнаете, где был Артур сегодня ночью и откуда он взял документы». «Хорошо, без проблем», – бросил детектив. «Я как раз после денежного вопроса хотел спросить, можно ли проверять ваших сотрудников, в частности Артура». «Проверять его не стоит». «Но я хотел бы знать, где он взял документы», – закончил Сергей. «И тогда сегодня после обеда бухгалтер выдаст вам причитающийся». «Спасибо», – коротко ответил детектив. «Еще один вопрос. Могу ли я взять на пару часов вашего водителя?» «Конечно, если это нужно для дела», – ответил коротко Сергей. Детектив поблагодарил и попрощался. Выйдя из кабинета Сергея, мужчина нашел водителя компании и попросил. «Отвезите меня, пожалуйста, к тому дому, откуда сегодня утром забрали Артура». «А шеф знает?» – насторожился водитель. «Да, знает. Он разрешил мне взять вас на пару часов», – успокоил детектив. «Нет, я втором шефе. Артур знает?» – уточнил водитель. «Ему этого знать не нужно, молодой человек», – немного резко оборвал детектив. «В этой компании Сергей – директор и владелец, если я правильно понимаю». «Понял», – коротко бросил водитель и пошел заводить машину. Ему неприятен был этот человек, тем более неприятен был его тон. Но более всего обидно было за Артура, к которому он очень хорошо относился. За несколько лет работы Артур нравился водителю намного больше Сергея. И Арас решил позвонить Артуру сразу, как только останется один». Он подъехал к нужному дому и поставил машину так, что водительское сиденье не было видно из окон дома. «Проводите меня!» – не то попросил, не то приказал детектив. «Я не заходил в дом за Артуром и не должен делать этого сейчас», – резко ответил водитель. «Я не знаком с этими людьми и не могу вас представить». Бывший представитель власти явно рассердился, но не мог приказать, как прежде, когда он работал в органах, водителю следовать за собой, чтобы тот не сделал звонок тому, кого он собрался проверить, а он был почти уверен, что водитель сообщит о его визите. Нервно хлопнув дверью, детектив вышел из машины и вошел в дом, который указал ему водитель. Тот же быстро достал сотовый телефон. «Артур, здравствуйте, это Араз звонит. Я прошу прощения, что потревожил вас» но с меня потребовали, чтобы я отвез детектива в тот дом, из которого я вас забрал. Отказаться я не мог, потому что он сказал, что это приказ Сергея. Но я решил вам сообщить об этом. Только, пожалуйста, не говорите, что это я вам позвонил», попросил водитель, боясь потерять свое место. «Без проблем. Я придумаю, что сделать», – пообещал Артур. «Спасибо, Араз, Я действительно очень благодарен вам за звонок. Для меня это очень важно. Еще раз спасибо» ответил Артур, положил трубку и вновь ее поднял, набрав знакомый номер. «Сергей, привет еще раз! С документами все в порядке?» Получив утвердительный ответ, Артур немного сдавленным голосом продолжил. «После сегодняшнего разговора я почти поверил, что ты доверяешь мне. Что ж, спасибо за доверие!» «А что случилось?» Сергей заподозрил, что его тайна стала слишком быстро известна Артуру. «Мне позвонил тот паренек, который помог мне найти документы. Он спрашивает, что делает в их доме наш детектив». Соврал Артур, сам не понимая, зачем прикрывает этого мальчишку. «Может быть, не желая неприятностей дому, в котором ему оказали добро и внимание. А может быть, и почему-то другому». Сейчас он не готов был рассуждать о причинах, Ему нужно было вытащить детектива из дома. В то же время детектив, представившись хозяйки, начал расспрашивать о документах. Галина Николаевна, никогда не слышавшая никаких документах, не могла понять, чего незнакомый мужчина, представившись частным сыщиком, добивается от нее. «Женщина, я не хотел бы прибегать к давлению, но поймите меня правильно, совершено ограбление», Пострадали люди. Полиция также ищет преступников. Но я пришел сегодня к вам как почти как к другу. Мне нужно знать, откуда в вашем доме оказались украденные из офиса документы. «Какое преступление? О чем вы?» Калина Николаевна была близка к обмороку. «Мы верующие люди. Мы никогда не нарушали закон. О каком преступлении вы твердите? У меня дети все школьники. Мал, Мало-мало-меньше». Муж честно работает. У него не одна грамота за прекрасную работу. Я? Дома с детьми. Какие преступления? Поймите, сегодня из вашего дома уехал человек, — начал детектив. Так вот она что, — взорвалась Калина Николаевна. Вот и делай после этого добро людям. Так он преступник? Нет, гражданка, подождите. Замахал детектив руками, словно защищаясь. «Ваш гость или посетитель не преступник?» «Ну, слава Богу!» – прервала его вновь хозяйка. «Но у вас в доме он получил документы, которые у него украли», – закончил посетитель. «У нас в доме? Краденные документы? Вы уверены?» Галина Николаевна, не успев оправиться от одной шокирующей новости, отказывалась воспринимать следующую. Она облокотилась рукой о большой стол, рядом с которым стояла, напряженно пытаясь понять, как в ее дом могли попасть чьи-то документы. Сердце женщины тревожно сжалось, предчувствуя беду. «Я ни в чем не могу быть уверен, пока не удостоверюсь», ответил незваный визитер. «С какого времени вы знаете Артура?» «Со вчерашнего вечера, когда мы его подняли на нашей улице». «Залитого кровью», — ответила Галина Николаевна. «Вам не кажется, что ваш ответ, по меньшей мере, странно звучит?» Недоверчиво продолжал детектив. «Да, хочешь, чтобы тебе не поверили? Скажи правду», — горько пошутила хозяйка. «Для вас, может быть, это и странно, но Библия учит оказывать милость всем, кто реально нуждается в помощи. Он был почти без сознания недалеко от нашего дома». Мы возвращались из церкви и увидели, что молодой человек совсем не похожий на бомжа, с окровавленной головой лежит под кустом сирени. Мы подошли и поинтересовались, не нужна ли помощь. Он попросил пить, и мы поняли, что он не пьян. Тогда мой муж на руках внес его в дом. Закончила женщина. «Артур не мелкий мужчина. Неужели ваш муж смог его поднять, как ребенка?» – удивился детектив. «А мой муж тоже не из мелких» с гордостью ответила женщина. Галина Николаевна, отвечая на вопросы детектива, понемногу начала успокаиваться, и до нее кое-что стало доходить. Тем временем мужчина делал пометки в своем блокноте, чтобы проверить слова хозяйки дома. «Мне кажется, вы совершенно не уверены, что он получил документы в нашем доме, ведь он мог прийти с ними. Мы же не обыскивали своего гостя. Если он не преступник, «Почему бы вам не спросить его самого, где он получил документы?» Галина Николаевна резко перешла в контрнаступление. «У каждого свои методы работы», – оборвал ее детектив. И женщина поняла, что он действительно не спрашивал у Артура о документах. «Собственно, о каком преступлении идет речь?» – не выдержала хозяйка. «Думаю, вы слышали о нем по новостям. Это ограбление нескольких офисов сразу». «Ранено два человека», — ответил посетитель. «Да я не видела сама, соседи рассказывали. Так наш гость и есть второй раненый?» «Гражданочка, здесь я задаю вопросы», — нетерпеливо оборвал ее посетитель. «Нет уж», — вспыхнула хозяйка. «У вас нет документа на обыск и на вторжение в частный дом тоже. Если найдутся достаточно веские основания, Присылайте повестку в участок на допрос. Если же у вас только предположение, а вы смеете обвинять честных граждан, тогда покиньте, пожалуйста, мой дом. Сейчас придет на обед мой муж, и дети придут из школы. Мне некогда разговаривать с вами. Галина Николаевна показала посетителю на дверь. Тот понял, что перегнул палку с привычной манерой представителя власти, но исправить положение было невозможно. Однако ему казалось, что женщина рассказала ему все, что знала, и потому он двинулся к двери, решив все же потешить оскорбленное самолюбие. «Что ж, не хотите разговаривать по-хорошему? Вызовем в участок», – пригрозил он, прекрасно понимая, что его контора вряд ли похожа на полицейский участок. «Будут доказательства? Вызывайте. Если рискнете вызвать без доказательств, «Я вас сама по судам затаскаю!» Не осталась долгу Галина Николаевна. «Не на простушку напали! Я свои права знаю не хуже вас!» Посетитель ушел, почти не продвинувшись в расследовании. А он уже размечтался, что поймает сразу двух зайцев, выведет сотрудника компании на чистую воду и раскроет преступление быстрее официальных органов, показав им, как нужно работать». Больше по привычке он проверил место у куста сирени, недалеко от дома Воробьевых, увидев доказательство слов хозяйки дома, примятую траву с капельками крови на ней. Водитель машины, видя нервную походку детектива, обрадовался в глубине души. Значит, он не получил того, зачем шел. Когда детектив подходил к машине, у него зазвонил сотовый. Ответив на звонок, он нахмурился еще больше. «Хорошо, я понял. Нет, я ничего нового почти не узнал. Но поймите, я должен доложить официальным органам то, что я знаю. Ну...» Но... Детектив явно нервничал. «Я считаю, что сам могу решить, что мне делать с полученной информацией». Вдруг резко бросил он. «Должен же я...» «Ничего вы не должны», — донесся до водителя повышенный голос Сергея. Мы заплатили вам, потому что не хотели ввязываться в полицейские передряги. Эти люди помогли Артуру, и если вы хоть словом упомянете участки о них, если эту семью начнут таскать в участок, я найду на вас управу. Кроме того, наша компания никогда не будет прибегать к вашим услугам. Я вам такую рекламу сделаю, что ни одна серьезная компания не позвонит в вашу контору. Водитель Порадовался в Тане, что неприятный ему человек получил нагоняй. «Я понял». Детектив чуть не заскрипел зубами без сильной ярости. Похоже было, что мужчина еще не до конца понял, что ушел из органов власти и не может больше устанавливать людям правила. Теперь ему приходилось играть по чужим правилам, и его это очень раздражало. Как только водитель вошел в офис, Секретарша, подмигнув, шепнула. «Тот товарищ, которого Сергей так отделал, с тобой был?» «Ага, иду отчитываться», — бросил он, направляясь в кабинет шефа. «Осторожнее!» — он зол на весь белый свет. Ему кто-то позвонил. Напутствовала секретарша вслед. Но раз не задержался у Сергея больше двух минут. Войдя в кабинет, он доложил. «Я прибыл». «Хорошо, подожди в холле. Ирине нужно в банк до обеда». Коротко бросил Сергей, давая понять, что разговор окончен. А раз молча вышел и присел рядом с секретаршей. В этот момент зазвонил мобильный. Звонил Артур. Раз, я сказал, что мне позвонили хозяева, так что можешь не беспокоиться». «Любопытный товарищ все еще в офисе?» «Да, он получает гонорар и покидает нас. Похоже, очень надолго, так как имел неприятный разговор с шефом». А раз насмешливо улыбнулся. «Все понял, спасибо. Надеюсь, скоро сможем подробнее пообщаться при встрече». Голос Артура звучал слабо, но бодро. «Не за что. Выздоравливайте, шеф». «В офисе без вас пусто», – добродушно признался водитель. «Что-то вы все разговорились», – удивился Артур, но в голосе проскользнула улыбка, и Арас услышал это. Он отключился и улыбнулся. День, начавшись неприятно, явно налаживался. «Теперь можно выпить чашку кофе и вести бухгалтера в банк».